Одна из долговременных стратегий управления риском ⁇ это регулярное инвестирование. И это означает, это я просто ищу способ превращения неинвестора в инвестора. То есть получается, что человеку не обязательно ждать, пока у него будет, скажем, там 100, 300, 500 тысяч, миллион он может сейчас по чуть-чуть начать что-то делать, потому что важна регулярность, а регулярность – это привычка. Отсюда вопрос – что важнее в обучении инвестора? Это, собственно, новая информация или выработка привычек, или то и другое? Как их приобрести? Сейчас ты скажешь – это Max Capital, мы как раз этим и занимаемся. Нет? Можно и так сказать, ну давай проще. Да? То есть, это, знаешь, это все равно, что задать вопрос. Ты ставишь себе задачу снижения веса, что важнее? А, важнее программы снижения веса, ну то есть комплекс упражнений, когда, в какой день ты делаешь, или ходить в спортзал и делать эти упражнения? Здесь то же самое. Да? То есть, если стоит задача формирования капитала, если ты хочешь возделать свое поле, если ты хочешь покупать, там, сформировать свое стадо коров, да, ты должен начать хотя бы там, с минимальных сумм. И опять, если та же самая корова сейчас, чтобы ее купить, не знаю, я честно не знаю, сколько стоит корова сейчас, но условно возьмем теленку, купить там 10, 20, 30 тысяч рублей, то для того, чтобы купить акцию, Сбербанк стоит 200 рублей, Газпром стоит 140 рублей, uh -huh. а, я не знаю, Норильский Никит стоит там 11-12 тысяч рублей. Ну, то есть, в принципе, если ты располагаешь суммы в 10 тысяч рублей, у тебя уже может быть маленькое стадо. Ну и, и причем выбор достаточно простой. Ну то есть задаешься просто вопросом, вот что тебе нравится, вот реально, что тебе товар или услуг какой фирмы тебе лично нравится. Я, я могу рассказать свою историю. Да, э, Опять-таки, на океанической рыбалке на свершелок, соответственно, утопил свой айфон. Но ну, там получилась неприятная история, то есть лодка начала затапливаться, на которой мы ходили рыбачить, да, и с меня денег не взяли. Я говорю, ну окей, размен, да, Посейдон отдал свой iPhone, но зато мне там не надо было платить 3000 долларов за аренду на один день специальной рыболовецкой шлюпки, да, скоростной для троллинга. Вот на эти 3000 куплю себе новый iPhone, потому что перелет у нас был через Эмираты. В Эмиратах покупаю iPhone новый, и мне говорят, слушай, вот прикольный этот самый. Штука есть. И показывают, тогда только вышел Mavic Pro DJI, да дроны летающие. То есть я про F1 это я слышал, а про Mavic я не слышал. Я, ну, я такой, ну, из разряда, я же 3000 долларов не заплатил, как бы услугу по сути получил, рыбу мы наловили, а iPhone купил, но он там обошелся гораздо меньше этой суммы. Ну, давай куплю. Купил, распечатал, взлетел, все. Бренд, ну это, во-первых, А, любовь, Б... Uh, у меня сразу возникло желание купить акции компании DJI, потому что я, я просто понял, да, какой потенциал в этом заложен. Колоссальный да, потенциал, который заложен. Ну, соответственно, пытался купить, но опять-таки так же, как и ты сказал, что как баня в Ростове не публичная, эта компания тоже, в принципе, не публична. Но вот что покупать, я всегда говорю, купить очень просто. Или акции. Тех компаний, бизнес которых вам понятен, и услуги которые вам нравятся, нравится вот Apple, купи Apple, да, знаю. А, нравится тебе там Coca-Cola, да, купи Coca-Cola. А, второй вариант покупать акции тех компаний, которые вам не нравятся, но из-за того, что они занимают монопольное положение, ты вынужден пользоваться ихими говенными дорогими товарами. Но, ну, допустим, тебе не нравится, что электроэнергия в России растет каждый год на 15%, но ты понимаешь, что ты вынужден за это платить. Да? Кто у нас занимается в конкретном нашем городе поставкой электроэнергии? Кто у нас вырабатывает электроэнергию? Кто является монополистом? Так и так. Газ растет? Цена растет. да? Кто у нас монополист, с этих позиций можно рассмотреть покупку «Газпрома». Поэтому вот здесь вот все достаточно просто. И Опять, это не требует больших денег. Реальное открытие брокерского счета, в принципе, оно бесплатно. Просто кто-то кто из брокеров накладывает ограничение, что минимальная сумма должна быть 50 тысяч рублей. Круто.